Что такое индоктринация? Шаг номер два. Индоктринация ⁇ это процесс создания связи с людьми, которые потребляют ваш контент, потому что вы им помогли. Вы им помогли. Они чувствуют к вам симпатию, они становятся вашими фанатами. Вот индоктринация ⁇ это уже серия касаний. Да? То есть это серия вашего поста, контента, который последовательно потребляет ваш э, потенциальный кандидат, потенциальный клиент. Да, то есть это вот посты, видео, эфиры, да, то есть это ценность, где вы действительно человеку помогаете решать его проблемы. Не пытаетесь его уговорить, купить, а, там, продать ему что-то, а действительно по его запросу помогаете решить его первые проблемы. И когда вы им помогаете, все очень просто. В психологии влияния есть... Принцип взаимности. Человек начинает просто чувствовать к вам симпатию. И чем дольше, и чем больше вы помогаете э, человеку решать его проблемы, он становится вашим фанатом. А когда человек становится вашим фанатом, он у вас покупает что угодно, ш, насколько угодно, и приходит в любой бизнес. Даже он раньше вообще никаким образом с бизнесом не был связан, он приходит к вам в бизнес.